И всем привет, с вами Макс Риск, новый скин Макс Коуэнс. Мы уже с вами старались, что он был одну неделю назад, теперь уже появился. Итак, он 150 э, кристалл, как же его выбить? Конечно, его выбить невозможно, только нам персонажи нужно или накопить, да, или же у кого-то поучаствовать в конкурсе. Сегодня мы узнаем, конечно. Тут прям Леончик спрятался. И посмотрим, на что он способен. Возможно, что-то и улучшили. А что-то и убрали. Видим, что он прям, ух какой здоровый, ух какой. И, и по-обычному, сердечками, кстати, еще. Какая у него ульта, я еще не знаю. ге Со звуком я не слышу нигде, а ульта а что же? Хоть -то бы тоже красится там. очень понятно, думаю. Красивый скин нам этого не нужно, у нас просто их нет заходите каждый день что получить эти драчки тоже очень важно оставь лайк пал, подписывайтесь на канал ссылка на эти каналы тоже в описании четвертый сезон веселых каникул зимний да окей я как-то чаще всего не играю у нас тут кстати в сети барлюкетс вау на смех ящик праздник день 1 давайте откроем также вольт особо акции давайте откроем прям Подписка, like, лайк, чтобы не пускать новый ролик. Это очень обязательно. Ссылка на мой канал тоже в описании. Да. И у нас на наш Нет. Да ладно. Ну давай, давай, новый. Очки силы Макса. Очки силы у Джина. Кстати, давно я не играл в Бров Старс. И такой шок, так кто набирается. М -м -м -м, ну ладно. Так уж и быть. Так-так, 200 очков. И давайте вместе с кем-то сыграем. Тоже вот без откроем. бом бом Запрос нас в команду не удался. Команда уже набрана. Попросить принять. В бою они уже. Барликекс у нас тоже друг. Давайте посмотрим на него крови сначала. Он не в клане. У него 14 тысяч кубков. Йоу, он мне круче. Раньше я вам вот, скорее всего, круче его. Ладно, посмотрим зачем, он сражается, будем вместе играть. Почему бы и нет? Кстати, да, зачем смотреть катку, если можно ж... подготовиться? че такое? Во что он играет, йоу? А что он играет еще? Это такая карта какая-то да, он создан играет еще кстати да может быть он создан качается реально может быть и такое еще так смотрим на него профиль вдруг он прокачанный нормально нормально можно еще качать сколько нибудь персонажи 32 и 41 но 32 и 41 блин только у меня еще два персонажа есть Окей, давай тогда с ним как-то сразимся что как-то посмотрим на битвой битву? И он с ботом сражается, мне интересно. Ладно. опроси а, давай, давай. Вступление! А, запрос на вступление по команду был отключен. Ну блин, ну давай, за Может быть он случайно откинул? Или мы пойдем сами? Ну ладно. Но, скорее всего, он создал карту и как-то тренируется. А явно, как он так играет? Y16. Карту создал, сначала отбрал его, на все убрал, потом сам играть Окей. Речи зон. Да тут, кстати, макс идет. макс. Нет, сначала нужно все квесты, примерно, точно. Видишь, давайте и меньше там покупкам будет тоже весело. Колл-миньше тогда выполняют. Ну, По-моему, этот -вот. диномайк самый лучший. А уже играет. Давайте нам даже посмотрим. С кем играть? Вот он или с кем-то самым? Я не знаю, что это за штука. Откуда? Это, наверное, ново. Они в одинаково играют, слушайте. Что это такое? А, так он играет вот, этого отдела стрелял. Подождите. Вот она, кстати. Правда, за играет. Что, мне, новые корабли появились? Оу, оу, я в шоке, Что это такое у нас? Новые корабли появились. Так, а на корабле. Что там нужно делать? даже не знаю как выиграть. Тут обычно при, приходится брать оружие. Не... Например, на Майка, но на... попробуем. Не знаю, где Майк будет, уточните, не будет. Попробовать Стоит. Как -то, как -то. Не стрелка от, ладно. Так уже будет жизнь. Ладно, так у тебя легче, тиши, не порт, чем не хочешь. Чувак, я а чего не нельзя никого с собой? Вау, вы никого не взяли. Кстати, я могу так делать? Класс, да? Сюда, Еброн. Да, классный жизнь. Это для бега, куда не хорошо или я, пойду? я не знаю помощь на давай да файт файт давай тащи не пройди пока а ч он за мной не портируется Провод. нельзя розбить зачем вам брать они а, ну, может, тоже тут опасно а да? так если сюда нажму, то будет плохо класс карка. пиратская карка как он это сделал? А, что, да я знал йоу ну вот не стою в группы. а че два на одного? а че так много? че нам могут вообще поебать с нас? путь здесь чувак День, реально все классно тут нас подлестают только те люди вообще здесь играют по-другому не в кораблю правильно все помню карты с разработчиками играл саксом эм, так скажем сдавали не терпят кто не хотел сдавать карты берут у вас карты ладно можно квать на да? ну все поиграли с такой силой может, пока... может быть прокачать если проиграл то я не качал чтобы было проще играть и сильнее наши напарники это тоже очень важно кстати баха ну блин ну что ты ко мне пришел очень интересно блин, мне тут пуля пуля маленькая. Эх, ладно, Бейннер, какой себе. Пошел бон, да. за мной. Не иди Не иди за мной, блин. Так вот неинтересно. А, ну да, тут у нас один. Один, один, один, один... Ладно, ладно, ладно. Ай. Прекрасно, блин. какой странный чувак. Срок шесть, да ладно. может быть 1 на 1 сыграем да, 2, 2 на кому как выйти сыгран? вот если выйти кстати если вот такая вот кнопка выйти да очень странно а почему вот раньше такого было вот сейчас нас затуп не знаю чинить будет ну ладно даемся дам Смотрите, значит, как-то тут скучная игра, оказывается. Я не знаю, как тут играть. Может быть, не прокаченный? Офигеть, девятый уровень, да пошли они, да? Не про так, да Так, давай тогда блин, парлик. Качаем и пам ⁇ м. О, ну крышка, подожди, хватит, может быть. Что -то так быстро играю. Кто закрыл браустат стало? Конечно, не было клево. И вот так все смешано. Стола, буклончик Роза! А Фрэнк, вот че нужно брать, Фрэнк убрал. Вот кон нужно брать. О, Ян Сенд, да, если будешь Фрэнк брать, то придется тебя атаковать. Как помню, да? А если захватишь точку, будет супер. Может отбиваться все. Фрэнк тут крутой, чувак, нужно Фрэнка взять целый. Ой, твой оброд, ой, ой давай Оборот, Ладно. Леончиков, кстати, было в лукас Я помню, обои Леончек на одном на одном аккаунте. Тире только аккаунт какой-то. Кроме... Я хочу нового персонажа Бравлю. Э, да, но Бравлю. Можно обрался с Бравли, пожалуйста. <смех> <смех> ну блин, я забыл играл у меня персонажа. А тут ты не кушал давать Браузер, точно не новый персонажен. Тут даже друзья были бы ну, Да, прикольно, я хочу улночка тоже. Браузтер. Ну, тогда у него выйдет, ванчиком. Браузтерс он скажет. Не, пошли вы его. Так, дебятого, вот, тоже не знаю. Побрал, конечно, стоит. Или выйдем, или пособираем брокс, вот, кстати, новый сундучок. Можно там новый персонаж. Давай прям новый персонаж. Ну так чтобы было очень круто. И куча веселого приколов. Клас 6. Нет, ни, никак не хочет Браузтарс. Давай. Ничего ну, что такой скромное не стесняйся. Дай мне персонажа. Правил. Дай мне персонажа. персонаж. Персонаж. Персонаж. дай. Дай персонажа, Блин. <смех> меня сразу вырубили тип меня вырубил. кто знал что тика возьмут вот кто столько бед натворил это что я в шоке за да вместе ходите? еще убили у меня что ли выхода вот тихо врубать стоит да а вот бо ну он опасно нужно его бургер света врубать А все, кстати. Вбрайте. так давай регионе чтобы спрячуся ладно да, прекрасно блин что ты не манишь туда вот как-то не вообще не хотят точку захватывать тогда я буду сам захватывать да? и выиграть а я вот, еще если не хочу не хочу ну, а крестик нажимаем Ротик закрыли. Ладно. крестик закрыли вот так нужно а то вдруг они как-то устанут типа бах мы проиграем так у них новый персонаж а наша способность я полностью не знаю но ч-то немножко поиграл на нем такой себе не персонал что такое честно просто не знаю вау как то все на меня ушел а че замруженный слишком оказался а ну я одного рубегу бо а где ты чел вот этот чувак странный ч-то блюде у нас не играет один из не ну я помню я тоже так делал да Пранковал кто-то Ладно, поиграем. Вот он злится. Не, зима. Я понял, что ты любишь, так скажем, снег, да, центр. Поэтому я буду ближе к центру идти. двоих брублю. смысле? Чувак, не спи. Как на тебя? Звезддин. Звезддин. Не спи. Все, давай, дальше ты прекрасно теперь давайте вот так говорит ты виноват взрываем всех вау очень на меня сразу ах блин наша с этими раками ну так проиграем конечно да? реально поиграть двое покидывайте меня класс за мной сыграл бот только что увидел ну хай ради не против пассия хотя бы да такое я не ожидал браул нестабильность придет к разрушению бравла айстра да ты видел а тут не сюда капец <Mysin> блин знаешь я хочу этого Сначала до того, Да, прокачен красавчик. А ты центр будешь охватывать Ладно, закладываю я такой центр. Ладно, сражайтесь, вы считаем. подают ко мне, будут им кеплик. Хай, хай, сражается я не против. Вот, танцевать. Да, один на один сыгран. Вы Знаете, я один на один могу сыграть. Танцевать, один на один, давай. Рубай. Ладно, случайно. Вот, ты уже рейнджи. Танцы, танцы, танцы. Танцы, танцы, танцы. Ладно, два, два, давай, иди, иди. О, а у нас воруд двоих. Почему ты к не вышел? Ты шо, иди мне. Че ко мне идешь? Все, оборонять уже придется. Самое тяжелое, блин буду отвлекать что поделать буду отвлекать план отпугать давай вместе укрытие что ли все один один пропью. вот так как говорится -а -а -а -а. классный чувак тот новый персонаж айста или как он его чем мне везет как зовут этот? Из вас игрок. Та, ладно. Ну, в магазине он еще есть. Как убивается, если меня персонаж. Друзья, мы к выполняем. Ебай. Что дальше там? Это выполнено. Осада. Провозврат кристаллов. Значит, на битва. Давайте сыграем, но. не мирал. Давайте только вот этого персонажа, Барни. Лекай там. Он там есть еще плюс бонус окей давай 1 на 1, 1 столкновение там бывают такие свои игроки. они случайно попали мы можем их одолеть вот, мы... 1. 1. попаду по тебе знаешь я еще играл в остальные игры я просто привык играть в остальные игры и даже браум вот как нужно качаться, они а только брау брау брау капец играть джувейп сыграть и до остальных игры. Знаете, кто мне нужно не Давайте ловить всех, там хоть можно. Что такое, кстати? Комната. еще. А, Ко Ко ещё... а чё, <смех> <смех> Ладно, вот, что? Ладно, что? А, старая игра. Давай, давай, на одного давай. У раньше был такой у нас. А чё на меня? Ха, барби. отлично на три раз. Игра уже тренки говорится, мы. Ну... Так я не говорить. Где... Враг. Он значит. Блин. хитренький Как будешь? Там? конечно там пил пил пил, пил, пил. Э, что пролезло вот так вот мы слишком хитрый слушайте вот что за стоп ну. а вот так не хватит длиннейший ролик сделаем потому что я и так долго найти группа это сделаем длиннейший ролик чтобы было долго смотреть это покайф. И там, смотрю, ч, как шикарно, Повезло какой А там что такое, звук? Ну спутерин. ну какая такую тебя. Я так к тебе бро. Ага, постенчил, даю. Здесь да. Кай. Отвали. Отходь. Взяти кольту. Я на кольта будем хватить. Э, лови к... кольта, лови, бро, лови кольта. Сделать, как это сделано это не реально понятно мне же было пол хп я точнее не пол хп, а больше я... Я... я понимаю как я помню блин у меня было достаточно хп как он это сделал непонятно пиши в одном там время и как он это сделал непонятно у меня было достаточно хп он бы сразу... я специально шиду что, что прям было. так я бессмертный потому что я сильнейший игрок так, ну вот я сюда вот так и знал только нужно поспать я же сильнейший игрок я же играл остальные игры конечно и сильнейший это сирена, то что заканчивается ты уман собираю Никола, ну что он там? Удар, удар за ударом. Ну давай, давай иди сюда. Я тебя вырублю. Ага, я же говорю, я тебя вырублю. Я ж не простой игрок, я же столько тренировался, С столько лет, сколько зем. А, больно тебе, да стало? Видишь, ну за ноги сюда. Опшили два на домой играть. Это клон был? Где настоящий? Вон он. Давай, нападай на него. Прикрытие, ай Тима, так нечестно. нет я умею сражаться. Потому что у меня что-то есть. Давай, Тима. Ну не хочешь. Вот а я, о чем тебе? Давай на МЗ на пойдем. На тихо. Рассказывая, где мы находимся. О, безуха сегодня. Ушла у меня. Если да, клоун! No как он узнал? Вот а так тебе не нужно. Но ну, ж Макс риск победишь, но ведь ок, не а. А так уже как Я хочу 21 ранг. Хочу новый ранг. Из будущего, да? В значит, я вылечу свой ранг, что победить друзей. А, с прошлого я там так себе увеличу. Возможно, это из-за того, что игра такая стала популярная, теперь стала новых новичков, поэтому легче, легче все стало. Раз, два, все отлично. Плохо, блин. урончик, урончик атаковать хочет не понимаю такая анимация да просто падает да не достаешь я прочитался <с> до да, навыка реально улучшенная <с> ладно отступаем потом будет всегда потом как тык если движется сразу Блин, а -а -а, я такой не ожидал под умер э, что пролезло Я к не ожидал как он так быстро выиграл еще хм. ну, чего я хочу и реванш я хочу на воронку чем бы нет Почему бы нет на вода меня Во, давай. все один зерна касался А я... а я понял, ты сильнее. Куда не пойдет, там опасно. Что диска Он менял, а я его. Намута вот от спидеров, чтобы прям не мереть. Ну ладно, само место. Это было клево. Давай еще раз. Бей шанс, бей шанс, я это сделал, два. Мистер Пит такой красивый. Раньше Барби Кекс хотел заменить Мистер Пит, а изменился. Ну ладно. А, за Легендарка? Говорите, что ты Лего? Да ладно. Тут вот как-то не верю в это. Ну, я же варю, я вам не верю. Все отступать. Не. О, я даже Легу победил, чуваки. Ладно, ну вот квест, так ничего смотрю из Санс, что за <произошло? с -санс> мной? Блин, ну подожди, я ж хочу плюс. Ну там квест нужен, понятно. А плюсик это не важно. И еще до конца ролика остается там, там пару минут, не час, пару минут. Вода крысы. Вода, Барликейкс. Барликейкс, он подает, русский. А, скотина, блин. Э, я играю как э, про. Чтобы произвести. Скотина. Блин. Такого быстрой игры я не ожидал. быстрый Нужно от Барликейкса текать. Обежать, бежать нужно. Тоже есть. Где. А, скотина, блин. Скаты, ну что ты скажу? Опа-на! О, молодец, слушай, ты хороший! Почему я кольта выбрал? Потому что он у меня дально стрелять. Так, конечно. Я же играю астмир, поэтому кольца идет я как раз. Ниндзю, ниндзю хочу. не сюда. Такой скин, как у меня, кстати, Варвар. Могут потом показать. собираем забираю. Можно, конечно, дабаться. Но я хочу что получить новое. Поэтому по потих... Аккуратно и потихонечку идем искать. Ну, например, органаш. Ну, ну, можем его патрулировать, почему бы нет, только как-то контин хочется. О, кстати, можно его еще. Ну, пойди сюда. Вот красава. А ну иди сюда. Э -э -э, я Эээ, янтий, махандибя хочу помочь. О, заберу я сам. О, саудовол. Да. И давай сам умирай шикарно давай со мной срази зажариться макс рис по себе я один из получил баллов офигенно нужно сражаться прям уже отсюда вот идти нападайте теряя крыса будет реально клево стола сюда иди Мышь так легко не а, а, -а два столкновения кольт на кольтам пил пил пил давай сдавайся потому что выиграешь ты уверен бро не не бро ты никто а -а -а -а. вот так я нужно наимный ну это он да сейчас так выиграйте. бой пять раз так квесты выполняется все хватит уже я так хотел кстати и сразу выиграл везение друзья везение итак вау сегодня будет открывать сколько всего не слышу два да давайте новый персонаж я жду я жду персонажа хочу с кекс хочу узнать какого персонаж персонажа есть и каким мне персонажа еще нужно соповить данного персонажа игрока по-моему он наверное, просто амбер нету нету этих вот разцветных всех лек нету такой тяжелый мифических и эпических а так возможно у меня а ну так же есть еще крутой чувак не в клане почему не в клане Вступай кланаш смотрите не из разноцветный хорошо что еще есть Мистер Пи, Макс, О, ох, ходи уже, накопилось, слушайте, реально пару штук, так, отбил один, эм, второй отбил, а второй отбил, 3 эм, отбил, 4 отбил, а у меня там шесть, еще две персонажи, эти вот способности получше, чем у нас. Блин, друзья, ладно, всем удачи и пока. Браво, Старсмайгерам, друзья, вступайте, друзья, пишите, вот мой код, пишите здесь, давайте, добавляйтесь, будем как-то заново играть. А раньше я понял как-то мы играли по-другому. Индий. сети 121 день. 163 дня. Это самый долгий. Это как 365 дней в году. Это полгода. да не. Это с нашего клана. Оу, брать тебя, новичок, то ладно. Какого отца мне взять? Не знаю даже, что тебе сказать. Привет тебе. Ну ладно, нельзя. почему -то. Да, то ты так взял. Давай тогда вот Я переборщился этим, может быть. Давай как будто я Возьмусь по минусу. И будем с развлекаться еще. Ну, например, попкой, да. Так, прям. Как тебе такое, а? О, давай. Спасибо за еще одну катку. Длинный ролик. Окей. Да, Давно ну, мы с ним играли, не знаю, почему у в плане. Или просто случайно, кстати. Да, возможно, случайно, блядь. Бум. Бум. Бум. О. Не оставил. Ладно, оставляй. Я все равно вам приду. Я, кстати, еще, кстати, еще и натренирован, так что тебя пуки их подням будут. Поднимать. И в поднимать. Так, что затащим, я чувствую. Если буду попадать еще, на да? Попал. А что значит? Это значит, что я буду второй раз? Правильно. Потом еще третий раз попаду. Правильно, четвертый раз, если смогу. Так, где наш там напарник, а то я знаю, что он не может умереть? 7 Слушай, чувак, реально мой команда. Если буду попадать снайпер, то будет шикарно еще. Чувак, беги. Давай сам. Бам! Реально классно, да? Напорник, слушайте. Домичок, да ладно. Беги! Ну ладно, давайте заберем его тоже. Они против. Беги, псовствон! Да, скромно даже его вырубили. Мы реально, наверное, стали. Эх, не попал по нему. Ну ладно. Давай, пока, тащи только не умирай пожалуйста. Это будет плохо очень. Видишь? Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Два вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, один вот, вот, вот, вот, Реально один остался. Я ставим в живых, что подразниться, что поиграть с ним. Давайте. Буду прикрывать, конечно. Баум. Бау, малой, два, тащи, тащи, тащи. На, поим! Пол хп слышит, врубай, типа. Ладно, до конца врубайся. Давай, давай, тащи. я верю тебя. Ну ладно. Так их затащили. Ну что ж, давай тогда еще раз, если бы так повезло. И тебе уже как думаешь go, как там чат ответить я как ты не курс молодой ну, пишу готов. готово да кстати было круто а, -а, -а да в клуб добро пожаловать так ты оказывается окей с нашего плана с нашего канала до да, приятия вступай в клан вступайте все в клан и как-то будем выиграть. бы не часто. Почему бы нет? Барли взял. Но ну, поку такой стабильный, нормальный. Вот барли. Но ну, если ты не будешь если не будешь попадать, то будет четко вообще. Да, наверное, будет четко вообще. Да, вот, да реально получается очень хорошо. С это И мне кубки, ему кубки. Чувак, скрыто нас нападут. Еще. Ну что ж поделать, блин. Всегда нам остаются такие сильнейшие игроки, Да, может быть так сделан По кругу э куда побежал? Ухвай, скоро, сколько, скоро мы его вырву. Давай, есть. Получаем награды Потом обахаем как-нибудь. Мазила на себя. На. Попал. Давай на него, давай агрессивным будем. Должны быть, почему бы нет? Эй, эй куда пошел? Ну а тебе! Попал? Ну, я тебе подумал. Око, поко, иди сюда. Попал. Второй раз бой бой, знаешь да? Побахать еще раз его бабахать еще раз. Да? Ой, там опасно, слушай, парни. Ну, ладно. Ты тут рис козы, слушай. Вау. Да, вау. Вау, вау, вау, что делать? А, мало хп. Варики, нашли. Как-нибудь и покор ладно отступлю пока что я не хочу мирать какое-то место чем никакое мимо я прям знаете не попал я тренировался же да уворачивается много раз конечно Да, снова победили друзья. Ты просто невозможная команда. Тем да более кубка, И тем более могу тащить. Остальных снять два еще раз. И он, кстати, попадает по Барли. Не хочет? Ну класс, блокатор. Друг, он мне давал, друзья. Смотрите, классно. Он тут прокачал силу по 4 Парных боев сыграл, одиночную битву и побед 5 на 5. шелли Ты уже хочешь шели. Ну смотри, там, конечно, будешь рискованным. тебя будет больше хп и сила. Как по мне, да? И что произойдет? Попробуем, попробуем. Итак, у меня 275 кубков. Когда у меня будет 300 кубков, тогда мне будет 15 лев. Будет очень круто. И будет очень сильно корею 30 минутный ролик оказывается 40 40 минутный ролик получается плюс 10 минут ну ладно в принципе все равно я, я, я только что не долго играю давай давай Шелли Шелли вот сюда нужно идти. что с тобой Шелли давай проснись мой напарник просыпайся слышь куда напал мо, напарник что с тобой бро Ну, ладно, в принципе. Мимо, мимо. о о нужно отступать. Давайте отступим. Так. Так, так так та та Раз. Два. заберем раз на два. Потом. Ой-ой-ой. Не надо на него. Не надо. Куда пошел а. а, молодец, кстати, да. Давай, на него сюда е пойдем конечно не что, что еще надо что еще прикрывать опа на уже на нашелся а да, сейчас вырубать вам о еще один ой ой ой ой, -ой, -ой. Что делать там уже бежать Прям вот так ну блин ну ты же умрешь блин бро не надо делать Саморозку, отступай бро вот так вот Думаю, пройдите, да, вот, ну, пора идти сюда, вот не знаю. Они ну, что-то делают. Так, попаду по, по нему. Чупочек, -чу -чу. смотри. О, -оу, я. О, нет. Блин. А. Так, врубаем. Врубаем. Ну, да, блин, почему ты умер? Ладно, ладно, пойду, пойду, пойду. не боюсь. Я в шоке с этой ай-яй-яй ладно второе место тоже нехорошо, хорошо да я одного вырубил одного вырубил я не знаю как я повернул 360 вау да блин нормально второе место вау броснул пошел это а опа да было классно кстати всем кубка тоже кстати нормально cool. а то чат взять игра началась cool. если все что ли может ну, подождем реально классно было почему тоже не знаю может тут подстреть чем дело данного боя Итак, смотрите, друзья, у меня 275 кубков у нашего напарника 34, там у кого-то еще 247 нормально. У нас сила 6, кстати. А, так вот почему. Сила 6, это да конечно. силу он тут качать и все будет отлично. И все. силу качайте. Всем за просмотр, сам Макс, Риски и удания. Всем удачи пока. Кстати, я под прокупки тринадцать тысяч шестьсот десять я помню была сегодня от -мо, 1500 ё-моё это значит сколько я продвинулся да я скоро обгоню. да так же как встретить друзей сколько у мне друзей друзья. да я продвинулся так остается так вот эти вот так 8 часов тоже активно roblox youtube кстати, я снимаю. подписывайтесь на канал Макс, Риск, Роблокс, пиши, поиск, найдешь, очень классно, Мони, тоже хороший, но я не знаю почему, такой слабый, участник, хакеры, почему хакеры, а, кстати, давайте подавали кучу друзей, нет, а может быть, ну, явно мало стабильности, и нормально, бро, зачем брать чужих людей, возможно, вот, смотри, ага, ты с ним больше играть долго, мне спасибо, Лучше играть своим со своими друзьями, потому что не родные, они очень классные. И... Они могут типа, помочь в любой момент, и будет легче. Точно, легче будет. Поэтому, друзья, я никуда не буду, давлять. возможно, никогда не добавляйте. Если вы канал задаете, то, возможно, у вас друзей будет, конечно, мало, конечно, завод на работу 30 максимум. Максимум, кстати, тут 100 друзей, нормально, 12 хватит. Зачем много? Я, вот не понимаю. я же буду что класса искать, надо друзья подписывайтесь, ставьте лайки добавляйте в друзьях и будет классно Но только не часто играть мы не будем часто играть он 115 дней за... не заходил 115 дней так чувак тут нового обновления вышла заходи всем удачи и пока